Всем привет! Часть третья. Продолжаем развеивать мифы про автомобильное газовое оборудование четвертого поколения. Миф второй: Расход газа значительно выше, чем бензина, так как сильно падает мощность. Как раз таки мощность падает не сильно, а всего на 10% при правильно отрегулированном газовом оборудовании. Для крупнообъемных двигателей от 2,5 литров и выше и значительно выше до 6-литровых, даже при 10% падении мощности. Эксплуатируя их на газу, тяги и так достаточно, чтобы сдвигать тяжелый кузов автомобиля стартуя со светофоров, а уж поддерживать скорость на трассе и тем более легко. Но тем не менее, расход газа при правильных настройках вы получите на литр выше, чем паспортный расход бензина при идентичных условиях эксплуатации. При малых объемах двигателей 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 газа в городе может съедаться на 1.5-2 литра выше паспортного расхода бензина. Так как падение их мощности на 10% уже более ощутимо. Вес кузова у вас не уменьшился. Логично. А вот по трассе разница в расходе будет плюс тот же самый 1 литр на сотню. Почему при слабых моторах расход в городе и по трассе относительно бензинового начинает так сильно меняться? Простой пример из жизни. На ровном асфальте стоит автомобиль на нейтралке. Попробуйте столкнуть его с места. Можно, но тяжело. А если автомобиль уже катится с какой-то скоростью, то толкать его, чтобы он хоть сколько-то проехал, уже гораздо легче. Ничего сверхъестественного, обычная физика. Вот так и по трассе. На поддержание скорости при 100 км в час надо очень мало мощности. Это используют баварцы, применяя в своих современных «семерках» BMW систему отключения поршней прямо на ходу, когда не нужна максимальная мощность. Миф третий. На газу ездить опасно, будто на пороховой бочке, куча машин сгорает, взрывается и так далее. Раз уж такие претензии к газу у сторонников строго бензиновых автомобилей начнем тогда уже обсуждение именно с бензиновых. Есть бензобак, есть топливная трубка под машиной и есть моторный отсек с двигателем и топливными трубками, а также шлангами на нем. Бензобак. Он или пластиковый, или жестяной. Железяка может сгнить, пластик треснуть. Или то и другое может получить удар в зад. В результате любой из причин, бензин начинает течь на асфальт. Любая искра воспламенение открытого бензина. Потом взрыв большого объема бензина в баке. Как в фильмах. Помните, как взлетают бочки с бензином на складе боеприпасов? Теперь газовый баллон. Стенки газового баллона имеют толщину почти 1 см. Это вам не тонкая дюралька, которая может сгнить за несколько зим. Теперь про удары в зад. К сведению, только что разработанная модель газового баллона на производстве проходит краш-тесты на удары, на смятие. Баллон от ударов мнется, гнется, но не лопается. Чтобы баллон лопнул, нужен очень серьезный ударный момент, который в жизни практически не встретишь. А слегка подгнивший бензобак на машине десятилетки можно проткнуть ударом отвертки, если хорошо приложиться. Разницу чувствуете? Дальше. Топливная трубка, проложенная под днищу автомобиля к моторному отсеку. Он может сгнить, а может быть расплющено или оборвано, если ездить по полям, по лесам и брюхом коряги и камни шлифовать бензин начинает капать. Дальше ждем искры по дороге или спички приколистов, когда во дворе под машиной лужица образовалась. Касаемо обрыва той же трубки, по которой жиженый газ поступает из баллона в моторный отсек к редуктору, рассмотрим следующее. На баллоне установлен так называемый скоростной клапан. Он не перекрывается, когда автомобиль работает на газу. Но при обрыве скорость потока газа резко возрастает. Предполагается, что это не нормальное потребление газа, а обрыв магистрали, и клапан почти мгновенно перекрывает подачу газа из баллона. Вот вам тут и сравнительная оценочка. Дальше – моторный отсек. Если там где появилась утечка бензина во время езды, то шанс воспламенения очень велик, учитывая, что большая вероятность попадания капель бензина на горячие элементы двигателя. Дальше как повезет. Если там во время езды появится утечка газа, то тоже как повезет. Но вот риск воспламенения газа гораздо ниже. Во-первых, запах газа при появившейся утечке во время езды вы почувствуете мгновенно в салоне автомобиля через воздушные заслонки и сможете гораздо быстрее среагировать. Во-вторых, воспламенение газа возможно скорее от искры, чем от температуры горячих элементов двигателя так как согласно физико-химическим свойствам температура самовоспламеления пропана и бутана примерно на 100 градусов выше, чем у бензина при одинаковых условиях окружающей среды. К тому же бензин, пролей его даже немного на асфальт, от спички зажигается достаточно легко, а газ при нормальной температуре окружающей среды испаряется мгновенно, и для него существует ПДК – предельно допустимая концентрация. Пока пары газа в воздухе не достигнут величины предельно допустимой концентрации, взрыва не произойдет, потому что под открытым небом сложно добиться в воздухе превышения ПДК газа. Вспомните, кто видел в фильмах или вживую на заводах трубы и сверху факела горят – это дожигают газ. Также будет и тут, если вдруг что. Но вот именно здесь и кроется единственный серьезный и опасный недостаток эксплуатации автомобиля на газу. Если вы храните автомобиль во дворе под открытым небом то утечка будет вонять газом, но не более того. Ничего страшного, в отличие от случая с утечкой бензина, не произойдет, даже если вокруг с зажигалкой ходить или с сигаретой. Конечно, можно пытаться пытаться и наконец-то получится что-нибудь зажечь или взорвать. Ну так здорово, как говорится, и хрен сломать можно. Бывает, иду по двору вдоль припаркованных автомобилей. Ага, этот на газу, этот на газу. Шманит от некоторых, не следит народ за своим газовым оборудованием. Но так ничего страшного. Но если хранить автомобиль в гараже, то не дай бог утечка газа. Газ тяжелый, тяжелее воздуха, собирается он внизу, вдоль пола, в гаражной яме. Открыв двери, сразу проветрить нереально. И заводя автомобиль, достаточно искры на щетках стартера, чтобы все это взорвалось. Вот единственный минус, который может обернуться плачевно. Все, прерываем обсуждение, вы устали меня слушать, и у меня глотка пересохла. Другие мифы про автомобильное газовое оборудование разложим в следующих видео этого плейлиста. До свидания.